Анализ данных космического телескопа Кеплер привел к открытию экзопланеты, которая по размерам, а также температурной поверхности оказалась наиболее близкой к планете Земля. Ну, поскольку это экзопланета миссии, как следует из названия, э, миссии Кеплер, то она была обнаружена космическим телескопом Кеплер, который э, снабжен высокоточными фотометрическими приемниками и обнаруживает. За планеты методом транзита. И вот телескоп Кеплер он открыл несколько тысяч звезд. Именно таким методом эта миссия была посвящена как раз, как раз поиску экзопланет. Данные, которые сейчас есть у астрономов, позволяют сказать, что она в большей степени похожа на Землю. Расположена в 300 световых годах от Земли, она всего лишь в сотых раз крупнее, получает от своей звезды 75% энергии, которую мы получаем от Солнца. Ну, судя по всему, она действительно очень похожи на нашу Землю, то есть там отличие по массе меньше 10%. Существуют и другие экзопланеты, которые близки к Земле по размерам, а также по температуре. Но нет другой экзопланеты, которая так близка к Земле по обоим параметрам, которые находятся в обитаемой зоне. С заселением сложнее. Теоретически, да, это возможно. Практически пока наша наука и техника, технологии не обладает. Никакими возможностями, чтобы отправить межзвездный корабль, отправить человека туда. Но это не значит, что такого не будет никогда. Поэтому если мы говорим о колонизации планет, там, условно говоря, экзопланет послезавтра, то, конечно, нет. Если мы говорим о потенциальной возможности заселения этих миров... Условно, да. Подобные исследования проводятся Казанским федеральным университетом с помощью российского-турецкого телескопа ртт 150 установленного в Турции. Такие вещи можно проводить даже на небольшом телескопе на нашей Северокавказской станции, и у нас были даже студенческие работы, которые, когда студенты наблюдали, правда, уже известные планеты, они пока их не открывали, но тем не менее наблюдали планеты в ходе своих учебных практик. То есть это то, что, вот еще раз, буквально 25 лет назад это была сенсация мирового масштаба, за которую там потом дали Нобелевскую премию, вот. а сейчас, в общем-то, студент на не очень крупном инструменте может исследовать планету вокруг другой звезды, и это не считается чем-то из ряда вон выходящим.